Всем добра. Поговорим сегодня о ЕЦН-кубационном. Как хранить, как закладывать и тому подобное. Кому-то это для начинающих может пригодиться. Мы в свое время тоже искали в интернете. Там слишком много воды льют. Вот два проверенных способа. Занимаемся мы уже 6 лет инкубации один способ это вот по старинке мы храним в темном прохладном месте корзиночки вот, кстати я там где-то по садам говорил что осваиваем технику плетения вот это сплетено своими руками для хозяйства это очень хорошо Можешь наплести, можете наплести себе разных корзинок, чашек, ну и всего чего душе угодно. Так вот, это один из способов хранения. Это вот второй способ хранения в холодильнике. Холодильник у нас без морозильной камеры приобретенном. Специально для сбора яйца на инкубацию. В холодильнике яйцо можно хранить дольше, чем вот этим способом. Вот два отличия вам у способа. Это продолжительность хранения яйца. И второе отличие. Яйцо из холодильника надо как минимум сутки держать при комнатной температуре чтобы оно отогрелось холодильник настроен на 2-4 плюса градуса яйцо мы моем марганцовочки просто ручками моем без всяких губок и тому подобное тряпок аккуратненько ручками помыли сложили на полотенышко, чтобы оно обсохло. И положили его. Так как все-таки грязное яйцо загружать в инкубатор это не есть хорошо. Так как в инкубаторе тепло, влажно и очень прекрасная. Среда для развития всяких бактерий, цыпленок. Сидит в инкубаторе, сушится, так что он сразу может хапнуть того, чего не нужно. Поэтому эти способы проверены, все работает. Все работает на ура. Кому нужны какие-то схемы для начинающих, можем скинуть. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Мы много чего уже прошли. Так что можем что-то подсказать. В плейлистах скидываются видео из других каналов, которые минимально льют воду. Просматривайте плейлисты. Смотрите. Мы туда складываем то, что, возможно, вам может помочь. Так что пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Всем очень-очень хороших выводов, добра, здоровья, счастья, любви, чего хотите, возьмите.